Берем чеку, кофееку и погнали катать. Я приобрел новые миссии, в принципе, сейчас я покажу коллекцию, что здесь вообще есть, что мы можем приобрести. Я на восьмом уровне, можно в принципе купить, стоимость 2 звезды, допустим. Ну, по денежке получается звезды пополнения выбираешь допустим агентов допустим террористов ментов такие такие Ну тут как получается от звезды висит и стоимость из самой покупки чувака допустим 28 звезд выбрал вот этот солдатом time короче шестой уровень или как понимать я просто его только купил этот как говорится набор миссий вот толком еще не разобрался с пацанами покатал вот можно в принципе выбрать здесь террориста такого да также девушка можно также выбрать допустим оружие выбираешь покупаешь тут они разными цветами есть ну в принципе, такой прикольный. Все это как бы по денежке стоит. А у меня, в принципе, выпал один кейс, но там по фигне вообще. Вот. Сейчас я покажу свой инвентарь. Получается где этот кейс? А, я его же открыл. Вот такой, в принципе, леварвер. Ну, выглядит, конечно, достойно. R8 Реликвия Ничего я не читал тут о нем Что там Потом у меня пару наклеек Выпало, ну это как бы Стандартная такая наклеечка Идет, то что ты вступил В новые эмиссии Вот такой вот Граффити Потом вот такая Так, че там у нас еще А на стволах Ну, короче, на оружиях, скажем так э -э Я прихреначил Наклеечку такую прикольненькую В принципе Приобрел там у нас 102 рубля или сколько Короче, стоило Вот сюда я еще наклеечку прилепил Такая прикольная Чистая, реально, цвет четкий Ну, мы сейчас, в принципе Будем, как я обещал Другу, приглашу его покатать А его, походу, нету, блин Сейчас надпишемся ему. Братан, брат тон рот и тут. Скорее всего, ушел гулять, либо занят домашними делами. Ну давайте в принципе пока поразминаемся. Спасибо победу То, что он мне рассказал, ч почем в Ваим ботс тренинг. Тут много деталей, которые именно если ты зашел в первый раз в этот Ваймботс, самому не разобраться. Но если так, потыкать наугад, то можно посмотреть, что здесь можно убрать, а что нет для тренировки чисто. И много, в принципе, я что узнал здесь, какие финтифлюшки, скажем так, есть в этой карте. Посмотрим. В принципе, я сейчас вам все покажу. Если кто не знает, как тут что почем, Ну, по-любому знаете, потому что как бы людей много, кто заходит сюда, чтобы потрениться. Но есть люди, которые не знают, как что почем и как тут включать, выключать режимы, разные движения самих ботов. В принципе, сейчас я все покажу. Здесь есть, в принципе, вот такая вот штука я не знаю, экранчик, не экран, короче, берем, выключаем вот это, и у нас, короче, вот такие вот дела идут неплохие. Здесь есть, короче, вот такой вот режим, у нас открытые, скажем так, сквозные двери, вот. Можно сделать, чтобы они двигались, но это уже посложнее будет. Просто наводишь и стреляешь. Вот сейчас мы это уберем. Так, одну оставили. Еще Здесь еще есть такой вот режим. Выключаем его. Так, можно включить. Ничего не поменялось. Так, что у нас? Давайте вот этот режим выключим. И вот этот. Соботы, вот, в принципе, как видите. Видим. как тренируюсь я довожу до головы прицел и уже начинаю стрелять не знаю но ну, принципе я, я считаю что так будет правильнее ты наоборот тренируешь свою руку набиваешь ее а потом уже э, играешь с пацанами результат я скажу есть небольшой но все равно он есть Так, чему тогда возьмем вот так вот, вот А теперь мы садимся вот сюда, так вот. Можно, можно в принципе на скорость. просто трениться Конечно, с этим второй раз сталкиваюсь, опыта никакого нету, но зато руку набивает очень-очень хорошо. Нахрен отключим, лучше оставим. Убираем это все. У нас получается поднимаются стенки. И режим остается только такой. что-нибудь другое. Вот эту зону, которая еще не игранная. Так что, кто меня смотрит, подписывайся на канал, пиши комментарии, ставь лайки либо дизлайки. Вот, я в принципе не так давно стримлю, мало опыта, строго не судите как-то так. Вот. А теперь мы приступим катать. Пацаны, здорово! Блин, лучше бы я за ментов зашел. Не, я зону эту не играл, нет, не играл. Взять. Ну ладно уже. Ща посмотрим, что у нас тут а. смотрю что. Смысла нету. Поиграли. Возьмем дробовичок и посмотрим, что как почем. Чё, дебилы в одно окно все вылетели? А, щит. о, -о, -о Нифигасе. пацаны долго мы не будем мучиться вся у нас получится так, дробаш дробаш погнали давай давай давай успевай успевай успевай поляка муха 75 не успели это печалька что мне меня зрителей нету Только зашел и... Конечно, соперники тут сильные. Это пипец как сильные. Тем более зону, я не все знаю. Где там что по Тут, похоже, и все не знают, где чего, почем, короче, какие места есть, скорее, нормальные такие здесь на конце, может Ебаный, блять, я в жопу засунул блюдок, и блюдо ебаный. Блять, я сейчас калаш возьму, пизда домоху будет всем. И выбесили, сука. Нормальный, чтобы запиздячит нормальный чувака. Иди сюда. Ну как-то так было. свою ёбаную умитой три катки я выходить не буду На тебе сука Бля Да заебали вы со своими слеповухами Пидорас ебаный нахуй о, да. вот тут посидим о, ну, а еще два человека пиздячить Красава. Так, а я за ментов, да? Ну, мы выигрываем. А чё вы, чё вы, блядь, читера-то не кикаете? Алло, там, блядь, за террористов чувак Сухай бегает, смотрите. Разве это читер? Какой? какой? Вот ну, какой? террорист искал себя, алло, блядь. Вот это нахуй с ним Забор читер? Да, ты, блядь, он по стенам водится, еще ебанутые Ну давайте кикать, а кто такой, блядь? Катя Ой-ой-ой-ой-ой, блядь Я не то взял совсем, а, хотя, уже все равно Так Хотя уже все равно Да, так. Сюда пойдем. Свой. One мой, one. More. Бля, уёбок. Иди на хуй, а Давай Это мои крысы. у тебе. Ага. Это стиль игры. Чех. Ну хоть одного захреначил. Опа, на. Ищи. Иди сюда, Бро. Иди сюда. Крыса хуже тикаром да yeah. Из-за этого я с башом ходил, а сейчас можно любое оружие брать. Вот, как видишь, 10 колов, короче, набить надо было, чтобы у меня граффити появилось. Возьмем МВПшку, но ну, правда я и владею не очень. Посмотрим, что у нас тут-то. Шлюха ебаная, пиздец. Читер, короче, завелся. Не можем выгнать. Хотя выгнать его нереально, если он у тебя чисто с тобой играет. Семь-один, короче, решающий раунд Я не знаю, ну, я думаю, бежит, что будет чисто чувак бегает, слухай всем похуел Ну а что делать? Ну, блядь, ну, блядь, и... блядь. Давай, ну, блядь, ну, блядь Или чё, как сделать? Это читер, походу, играет Я-то не предъявляю тебе ну, ничего, вам... просто Мне ну, интересно, вам... что так, именно давай. можно сделать из этого, чтобы, блядь Нормальные люди играли, они а долбоебы, которые чит читы включают. Долбоебы те, которые, кто его не кикает. Хочу сейчас кикнуть, я начал голосовать. Окей. Okay. Как я и говорил, 7-2 будет. Но ну, а сейчас будет решающий раунд. Скорее всего, я просто чувствую местом, что будет решающий раунд. Так, возьмем мы вот это. Туда я не пойду. Они по любому отсюда сейчас пойдут. Ну, мы... ну, Пойдем. Да ну нахер! Сука отвлек меня в этом окне ебаном сидел пидорас, куча. Давай right Пацаны, давай снимешь, да катка идет. Да, да, да. I don't know what you say. Ты что-нибудь ну, понял? Чё, давайте, <laughs> одного. Раза. Сколько я набил? Топтыга, блин, как обычно, топтыга. Сейчас может быть что-нибудь выпадет, но навряд ли. А, только пацана одному выпало что-то. Выберите команду. Давайте вот это. А вертик, вертик, вертик. Как-то так. В принципе, еще одна каточка, наверное. Я пойду, наверное, по своим делам. Так. Беники, беники, еле не то возьмем. Так. О, вот это, это, это, это жесткая зона. Это реально жесткая. Это просто жесткая зона. Я с другом играл в нее, в принципе. Но она, конечно, и сильно такая длинная, скажем так, да? Но тут ныкаться можно в любом, как бы, месте. Какая а? Ну нахрен. Так, ладно. Два ствола. их так погнали пацаны я с вами ну нахер я короче один не буду ходить Короче настроиться, все я настраиваюсь, <с> иначе это печалька вообще. Сколько мне раз заебинили? меня захуярили два раза, ну, ну сейчас я. А там вам? Ты извини братан. Маты конечно здесь не вообще не к спеху. ну эмоции понимаешь сам. Ни себе. Лау. Это жестко было. повес так а я за ментов же да? да за ментов давай брата не подведи давай за херочек двоих а ну реально это блять конечно так легко да не тупо друг другу другом хватит то что карты не знают не знаю что делать да я сам второй раз играю вот в эту карту о мало вообще смурф Так возьмем мы петушка. Чисто да вы жестко вообще жестко пацаны. Так а где че один остался ох. нихера, один на туре остался. Ни хера себе. Всем пиздец. Я, блядь, с лестницы наебнулся Ну ладно. сука охуевшая блять видел да это припиздец слыкался блять специально крысы ебаные нормально вот тут-то а тут печалька сейчас будет наверное кого-то из них захренено чат Не надо рабочах, что ли, все охереть. Что там у нас? Какой шот? 2-5. Нихера, Раз, три раза мне забили. Это плохо. Зачем кикать его? Пацан ушел. Смотри, внизу может идти. О, Никитка меня ждет, блин. Ща мы. Э, Никит, пару минут. Пару минут. Сейчас мы с другом зайдем, короче, в катку. Я не знаю смысла сейчас выходить нету, потому что пацаны скажут, да ты мудила, Кидал у нас <пачкак> вообще печалька. На <пачкак> один. За ящиками сидит. Красавчик. Нихуя. Ёбаный наша работа. Но все равно выиграли же. Так. АВП не возьмем. давайте ну, давай петуха. Я думал, там хода нету. Я же говорю, я зону не знаю вообще, куда тут идти, где ныкаться, что, как вообще. Так что строго не суди, братан, кто меня смотрит. Я второй раз играю. Ох, нихуя себе. Oh. Один остался. О, oh, нифига, нормально, нормально. Решающий раунд. Почти. Братан, смотри на карту. Да я не понял... слышит. да я понял бляха мой забыл <звук> хорош вот сейчас решающий раунд он где-то тут сидит палец, не успеет Но мне тоже кажется что не успеет Yeah. блин знал в английский был понял что ты сказал так нихуя не понятно о oh, красавчики Не понятно конечно половина слов но не до конца. есть такая херня. 05, 05. Смотри, делаем вот так вот. Оба-на! Фига себе, я восемь раз захерачил. Чего-то вообще не оси. Не оси совсем. Нормально. Один хп жестко. Блять, это как? f Yeah, find the fun. f F1, F1, F1. Слушайте, бомжане, слушайте, бомжа, плиз. тут сидит okay. uh -huh. красавчики nice пацаны спасибо за игру